В одном из предыдущих видео мы говорили с вами о новых штрафах, предусмотренных за неиспользование ремней безопасности в автомобилях. После вступления в силу закона об усилении ответственности за нарушение безопасности дорожнего движения, этот штраф составляет 510 гривен. Сегодня я хочу обсудить с вами еще один вид последствий неиспользования ремней безопасности. И речь пойдет не о штрафах или полиции. Речь пойдет о ваших жизни и здоровье, а также о жизни и здоровье ваших близких. Большинство водителей не знают, что согласно многочисленным исследованиям, применение ремней безопасности на 70% снижает риск смертельных последствий при ДТП. В особенности это важно для детей – так как в случае неиспользования ремней безопасности или детских кресел риск погибнуть во время аварии у ребенка выше в три раза, чем у взрослого. А серьезно покалечится в 7 раз. Среди водителей распространено мнение, что пристегиваться вовсе не обязательно. Достаточно при ударе упереться руками и ногами, таким образом выдержав столкновение. Сразу хочу сказать, что это мнение ошибочно. К примеру, даже при столкновении на скорости в 50 км в час, на сидящих внутри кратковременно, то есть на миллисекунды, действуют сильнейшие перегрузки. Некоторые для непристегнутых людей стают фатальными. Причем хочу отметить важность применения ремней безопасности всеми пассажирами и водителям. Если какой-либо из них не пристегнут, при ДТП он не только сам может получить смертельно опасные травмы, но и нанести таковые другим. Поэтому при движении в автомобиле наступает коллективная ответственность за безопасность друг друга, предполагающая использование ремней каждым из сидящих внутри салона. Многие даже не подозревают, что человек, не пристегнутый ремнем, при аварии на скорости 80 км в час может лишиться жизни менее чем за 0,2 доли секунды. Что происходит за это время с автомобилем и его пассажирами, позволяет узнать хронометраж повреждений в ДТП, после прочтения которого я сам взял себе за привычку пользоваться ремнями безопасности. Итак, через 0,26 секунды после удара автомобиля на скорости 80 км в час, а неподвижное препятствие, от удара вдавливается бампер и моторный отсек. Сила в 30 раз превышает вес автомобиля и останавливает его движение на линии передних сидений. Тогда как водитель и пассажиры, которые не пристегнуты ремнями, продолжают двигаться в салоне со скоростью 80 км в час. Через 0,39 секунды водитель вместе с сиденьем стремительно движется вперед на 15 сантиметров. Через 0,44 тысячных секунды водитель грудной клеткой ломает руль. Через 0,50 тысячных секунды скорость падает насколько, что на автомобиле на всех его членов экипажа начинает действовать сила, которая в 80 раз превышает их собственный вес. Через 0,68 тысячных секунды водитель силой в 410 тонн бьется щиток приборов. Через 0,92 тысячных секунды водитель и пассажир, сидящие с ним рядом, одновременно бьются головами в лобовое стекло и получают смертельные повреждения черепа и шейных позвонков. Через одну десятую секунды водители и пассажир откидываются назад. Они уже мертвые. Через 0,11 секунды автомобиль начинает откатываться назад. Через 0,15 секунды осколки стекла, пластика и железа падают на землю. Итак, все произошло менее чем за десятые доли секунды. Теперь, когда вы знаете хронологию событий при столкновении всего на 80 км в час, вы можете представить себе последствия аварии на скоростях в 100, 120, 140 и больше км в час. Думаю, вы согласитесь, что пристегнуть ремень безопасности перед поездкой все-таки не составляет особого труда. Выполнение этого несложного правила в критической ситуации поможет не только сохранить здоровье, но и сберечь вашу жизнь и жизнь ваших близких. На этом все. Пока.